Привет, друзья, и с вами снова мы. Вот, будем сейчас вместе с Оптимусом гонять обратно в игре Хилклим 2. Мы продолжаем э, серию выпусков, как пройти Хилклим без э, взломов, пряков и всяких-всяких финтов. Мы реально проходим, так как оно есть, зарабатываем монетки, покупаем лучшалки. Нет у нас никаких понтов, финтов, за деньги машины покупать мы не будем. А что из этого получится? Ну... Смотрите сами, что из этого получится, комментируйте и, ну, как вы думаете, получится у нас добиться каких-нибудь рекордов, таких высоких-высоких или нет. Кстати, я смотрел видео, некоторые ребята там по миллиону проходят, вот у нас первая победа и первая сломанная шея в этом выпуске. Что-то нам второй выпуск подряд как-то не везет, шею ломаем, ломаем. Но э, после финиша не страшно. Да, в принципе, и в гонке не страшно, потому что мы восстанавливаемся вот так вот. И делаем, не делаем, идеального старта. Я рассказывал, как э, идеально стартануть э, правильно. Это есть в предыдущем выпуске, кому интересно, посмотрите. Повторяться не буду. Э, потому что я шею опять сломали. Вот видите, отвлекся и сломали шею. Но ничего, это всего лишь навсего показатель того, что мы не очень профессиональны Мы в самом начале и ну, отвлеклись Но тем не менее у нас третье место и какой-то бонус, видите, нам еще и дали Далее, бонус от бесплатно, можем получить Ага, можем получить, но не получим В общем пропустили мы, не получилось У нас почему-то обратно сбросилось нам молочалку не зачитали рекламу мы как бы посмотрели ну если у вас такое появится бесплатно, обязательно смотрите рекламу, пробуйте, не получится так не получится, за спрос не бьют, вот а у нас большой воздушный турнир и он состоит из трех гонок выиграем ли мы все три либо сломаем шею либо проиграем узнает тот, кто досмотрит Первую, вторую и, естественно, финальную третью гонку. И какое же место мы получим. В общем, скоро узнаем. Гонки у нас не длинные. Кому интересно, смотрите. Кому не интересно. Ну, значит, вам не интересно. Первая гонка вот пронеслась. Главное... Не сломай, не сломай шею. Стой, стой, стой, стой, стой. Фух. Зато мы шею не сломали. Позиция у нас вторая. В первом заезде. А шея у нас... Целая победитель. Сломал шею, а мы нет, как неудивительно Обычно мы шею ломаем. А, да, да, да, как-то не везет. С идеальными стартами не, не, не только нам. Он ребята вообще как-то назад поехали. У нас 4 гонщика, 2 вперед поехали, два назад. Первый раз такое вижу. Но бывает всякое. Кто-то перепутал, кто-то сел за чужую машину. А кто-то просто-просто натупил. В общем. Едем, едем, едем Обгоним мы этого парня или не обгоним Я не знаю, но будем стараться Я думаю финиш у нас уже впереди да... Нет, не успели Но вторая позиция тоже неплохо Мы получаем денежку, бонусы И у нас есть я даже. А вот видите, парень сломал хамбер, то сломал шею Вот у нас личный рекорд, можно порадоваться Ну, мы немножко медленнее Нашего соперника, ничего страшного Придет время, мы будем быстрее а пока у нас финальная 3 третий заезд финальный и снова этот парень как же ж тебя зовут не видно за нашим именем сейчас посмотрим uh мрв 11 снова впереди нас обошел фахат но я думаю мы его сейчас быстренько догоним и Фух! вот у нас первая позиция ребята нужно занимать Давай, давай, да, оптимус, оптимус, давай, давай, оптимус, ура, мы вырвали первое место в третьем заезде И какой же будет у нас зачетный, зачетное место, какое у нас будет, какой кубочек, второе Нет, ребята, по баллам, мы выиграли этот большой воздушный кубок Вот, можете нас поздравить с этом. мы получили очередной кубок, очередные плюшки ты колесико набирает очки, а мы едем дальше. Да, кубок Хилл Климп. Здесь, видите, кубки по кругу у нас идут. С каждым, вот, как опытнее, и не знаю, как правильно сказать, с каждым заездом у нас добавляется определенный рейтинг. И с рейтингом, естественно, мы имеем возможность в дальнейшем открывать другие кубки и в них участвовать. Постараемся пройти все кубки, ну как пройти, победить во всех кубках и занять первые позиции. Естественно вам мы это все покажем, как это было, как это будет. Наблюдайте за нами, болейте за нас, а мы будем стараться самать шею на финише. Но только на финише, чтобы получать всякие плюшки и зарабатывать деньги. А деньги, кстати, нужны нам, чтобы улучшать машину и открывать э, новые квесты. Квесты в следующем выпуске, кстати, э, мы вам кое-что покажем. Мы приготовили для вас супер-пупер... Э, супер-пупер прикол. Вот. Э, кто посмотрит следующий выпуск, узнает. Открывать все карты не буду. Это будет такая маленькая интрига. Э, что же там будет? Ну, в общем, вы знаете. А мы пока едем. У нас два заезда. Э, не три, как в воздушной гонке, а два. И не Легкие мы уже много раз в них выигрывали. Ура! У нас первая позиция. И мы получили кубок. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте пальчики вверх. Всем пока-пока.